на природе но веселый сутреца видимо высполся Знает лед пусть сегодня нас не найдет ну что как спалось рассказывай слушай офигенно ребята смотрите мы даже мы же приехали вчера ночью сюда поэтому мы не видели той красоты которая вокруг нас посмотрите у подножия какой я даже не знаю в какой великой скалы мы спим да красота Ветер такой сильный, что даже раздул огонек моментально. Просто угольки достали старые, и он их сразу раздул. Плюс 20 сейчас машина показывает. У меня на завтрак копченые утрицы. Uh -huh. Завтрак туристы или завтрак буржуйки. Блин, сдувает просто. Ветер такой сильный, что сдувает даже за машиной. А у меня вот персики, персики маринованные, еще у нас есть хлеб, паштет, приятного аппетита и мы поехали дальше в глушь, еще больше. ездим в Wolfish бэй, видим замечательное зрелище, сотни розовых фламинго пасутся прямо возле самого берега. А, Че? сколько медуз? Да, какие-то медузы раздавленные, может сейчас отлив? Наши приключения продолжаются. Мы засадили дастера в пустыне на МИП и сейчас пытаемся его достать. Но всем понятно, да, что ни палок ни фига нету. 5 сантиметров и сразу закапывается все. Песок смотрите какой. Все, вот он. Лопата полностью уходит. Но. То есть верхний слой песка еще более-менее твердый. А дальше просто вообще пыль и никаких машин в округе, только мы. Но мы же едем в глушь, да. только хардкор. Все, ребята, надоел мне этот Рома, ухожу. А если серьезно, у нас все-таки получилось вытащить машину Вот Вон отсюда. Из, из зыбучих песков. Да. Спасибо нашим спонсорам, фирме Т+ которые дали непонятно зачем нам чехлы для сидений что мы сделали мы чехлы для сидений набили песка это специальная Ромина технология подняли машину положили эти чехлы набитые песком под колеса и вы всей четыре машина перестала закапываться потому что твердое под ней да. и выскочили и выскочили легко но смотрите сами вот мы О, еще... Ты останавливаешься, все, сразу у тебя покрышка практически скрывается. Мы приспустили колеса еще? Да, мы спустили колеса где-то до одной атмосферы, может быть 0,8. У нас манометр нет так на глаз. Сейчас, надеемся, поедем без, всего, без застреваний. Но далеко не убираем ничего. устрицами намибийскими, что мы специально из пустыни приехали сюда покупать еще один в пасутся вот так вот они лежат ждут Игоря сколько будешь брать штук? 10 10? Ты же говорил только что 20 20 мне кажется, ты не будешь? Ты же не ешь? Нет. Сопли? Нет. Сопли. Атлантические сопли не ешь? Сопли не люблю, да. А я люблю Решили взять на 100 баксов э, намибийских Получается 16 штук. Это 6,50. 6 долларов. Пол долларов да. ровно. 30 рублей. 600. Одна из вещей, которая мне лично запомнится больше всего в Намибии. Это дороги. Причем дороги не просто дороги, а грунтовые дороги. Сейчас мы едем по грунтовой дороге 120 км в час. Вот это вот я понимаю качество, покрытия. Знаешь, если ты по грунтовке можешь, опять, с 12 км в час, это будет комфортно, но представьте, как ты по асфальту можешь ехать. миф суровая местность но очень красиво особенно когда проезжаем вот такие вот скалы разные и тому подобные вещи здесь река счет вымыла со временем все такой проход здесь проложили дорогу гараж у нас ребята ехали мы ехали и приехали в гараж мы пересекли знаменитый тропик рака теперь мы на самом юге южного полушария африки и теперь мы едем еще южнее. Доброе утро, планета! Вчера ночью мы приехали в крутой отель в округе, возле Сосуфлея, нету ничего. Все забронировано, мест нет нигде. Остался только один дорогой отель за 150 долларов с человека. Но мы торговались и заселились за 130 долларов за номер. Смотрите, ребят, какие стены! Да, да. Ну даже я не знаю, брезент, ну какой-то просто материал. Парусина брезент натянут. Вот такое вот здесь вот у, у меня было уютное гнездышко. Игорь спал вот здесь, на кресле. Значит, вот здесь вот такой вот ванная, балкон, душ. Ты прямо уходишь, ты Я хочу вот можно, можно, Можно тебя попросить выйти? Пожалуйста, пожалуйста. Вот здесь вот у нас балкончик. На балкончике вот такой вот потрясающий вид на африканскую саванну. Прикол в том, что от нашего домика идти до ресепшена Игорь вчера посчитал ровно 500 шагов, блин, почти полкилометра. И потом от ресепшена до стоянки, где стоят машины, еще 300 метров. Наша задача сегодня увидеть дюны и доехать до Южной Африки. Честно говоря, вчера перехвалил грунтовые дороги, они мне уже надоели. Я уже хочу асфальт. в специальные машины которые могут проехать везде надо открывать а, дверцы давай, сначала а, ну, ну, Ты сначала лезешь потом... One, two, ah. такие сидушки Друзья, мы едем на самые высокие дюны на Намибии для того, чтобы посмотреть их самим и показать их вам. Вот так вы выглядели мы, если поехали тоже на своей машине. Приехали, значит, мы со суфлей на машинах специальных, подготовленных, которые ездят только по песку у нас спущенных колесах на злой резине. Дастер бы точно не прошел. Потому что у нас резина неподходящая и у нас нету всех блокировок как на этих старых крузаках значит сейчас мы попробуем подняться на эту дюну это big daddy большой папочка Так прикольно, сижу на склоне на вершине дюны, и никогда об этом раньше не задумывался, вот солнце только всходит, вот дюна, вот здесь песок теплый, уже даже начинает прогреваться до горячего, а вот здесь песок реально холодный, и я сижу и как раз получается попой сел на, холод... на границу холодного и горячего, и это очень сильно ощущается, прям вот 5 сантиметров, а разница существенна. идешь погрустнел слушай я просто не понимаю где можно летать на дроне если они его запретили даже в пустыне как ну там может ты. пески может и тенью портишь фотографии людям Ага. нет я же у нее причем спросил я говорю а можно я буду лететь туда там где нет людей нет нельзя запрещено значит это достояние на миби и снимать его Запрещено, иначе люди будут смотреть на ютюбе все ролики и не поедут сюда. Да? Правильно, ребята? Вы же такие. Спасибо, что смотрите. Да, и не едете в Набиби. <смех> Мы все равно взлетим и вам покажем. На самом деле, едьте в Намибию, классная страна. Обязательное посещение страна. Да, интересная. Не похожа на Африку, такая, достаточно цивильная. Вот там, вот начисто суфлей. Вот дорожка идет. Вот мы по ней ехали, ехали. Вот все это время идут дюны. Можно спокойно останавливаться, фоткаться, снимать, лазить, ползать, что хочешь делать. Самое главное подъехать к любой из них на машине. На любой. Тут дорога такая, что ты к ним подъедешь. Вот видите, мы съехали. Это тут идеальная дорога. Да, просто. вот мы съехали по пустыне, вот даже ничего не промялись. Покрытие, покрытие идеально. Да, даже, даже легковушка проедет. Поэтому платить по 10 баксов с человека, чтобы тебя отвезли, смысла нет. Вы не поверите, но пока я заправляюсь, Игорь опять успел пожрать. Вот он стоит и жрет устрицы своих любимых. Ты что, опять устриц жрешь? Ну ты мажор. Друзей нашел? Один попробовал, я ему говорю, 15 баксов. Понятно. Он говорит, нормально, это нисколько. Я ему сразу перекатываю, он подойдет и до вас. Довез, а? Видите, вы нафиг я сам заблудился. Игорь, хочу тебя поздравить! Через 250 метров начнется асфальт. Да, и который будет тянуться до границы с Юар. Сколько вы Аллилуйя. проехали? Аллилуйя! Сколько вы проехали Аллилуйя. по грунтовке? Ты помнишь? Все время. Мне кажется, тысячи полторы. Нет, на самом деле удивительно, очень много грунтовок. Очень мало асфальта. Но. Очень много. Давай практически все по грунтовке. Не я говорю. Да. Игорь, ты что подпаиваешь, спаиваешь людей? Да. Привет. Hello. Thank you. How are you? Я тоже неплохо. Даже спасибо не сказал. Да? Да. А, я не сказал Thank you, Thank you very much. Вот так вот дорожных рабочих спаиваем. Да ладно, спаем угощаем. Ребята, мы уже видим Юар. Вот он. Или оно. Нет, она. она. она. Вот она. ЮАР это она. Южноафриканская Республика. Вот он. Да, через... Вот он, этот стран. Вот он стран по посте. Сейчас мы едем в транзитной зоне между государствами. Мы уже выехали из Намибии, но все еще не пока не въехали в Южную Африку. Да. Сейчас мы въезжаем в Южную Африку, там движение тоже левостороннее. И там сейчас проходим границу. Самое сложное на этом участке у нас это пройти границу с Южной Африкой. Да, это самое сложное. Сразу потому было что... заранее известно, потому что у нас нет карне. Потому что у нас есть карне, но просто кто-то его увез с собой в Москву, в Москву случайно, да. И теперь карне нас ждет в Кейптауне, но для этого, сами понимаете, мы остались заложниками ситуации, как это обычно бывает. Так что, скрестили пальчики, да. едем. Э, ну, друзья, вот. наши волнения оказались абсолютно напрасными. Эта граница оказалась еще более быстрой границей, нежели Намибийская. Мы ее просто проскочили. Да, мы, короче, принимаем, congratulation. Да. И сейчас у нас будет э, congratulation. что там у нас будет? Друзья, мы в новой стране! Южная Африка! А ты знаешь, что самое главное, Игорь? Что? что буквально через каких-то 5 часов мы будем в Кейптауне. Да? Это будет ровно половина нашего пути. Это будет ровно половина нашего пути. И это будет завершением первого большого этапа, да. который назывался Москва-Кейптаун. И следующие хэштеги в наших соцсетях будут Кейптаун-Москва. Правильно. Да. Но на самом деле сразу же, что говорится, это половина пути э, такая, она, знаете, психологическая, не по расстоянию. По расстоянию уже больше половины мы прошли. Это именно психологическое, мы хотели добраться до Кейптауна. И в реальности я надеюсь, что самая сложная, западная Африка, все границы, они позади. Впереди более туристичные страны, но от того они не менее интересные, а наоборот, более интересные, потому что там есть что посмотреть. Блин, Кения, Танзания, Уганда, Замбия, Ботсвана. Килиманджаро ждет нас. Килиманджаро, ну короче, Эфиопия, Судан, Египет. Это все еще только впереди. Так что подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки И присоединяйтесь к нам в наших путешествиях И присоединяйтесь к нам в наших путешествиях Любой из вас может поехать Напишите там да, мне или Игорю Скажите Я хочу поехать У меня там есть день на билет немножко Кейптаун 678 Да им очень придумаем. 678 678 Мне нравится Половинку просим Южная Африка Встречайна